Перед началом работы на швейной машине надо убрать свои волосы под косынку. Сидеть за машиной надо прямо на всей поверхности стула, слегка наклонившись вперед. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди. Нельзя близко наклоняться к движущимся частям машины. Необходимо следить за правильным положением рук во время шитья. Перед включением швейной машины надо проверять целостность электрической вилки, розетки, шнура. Необходимо убирать волосы, застегивать манжеты, снимать предметы, шарф, бусы, которые могут помешать при работе на швейной машине. Рекомендованное расстояние от глаз до иглы 25-30 см. Не держать посторонние предметы на рабочем месте. Перед включением машины проверять крепление иглы в иглодержателе. Не касаться движущихся частей машины. Не тянуть ткань во время работы. Выключать машину при заправке нити. При установке иглы ее следует держать за середину и обязательно отключать машину. По окончании работы выключать машину.